Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня мне, как лингвисту по образованию, хотелось бы сказать пару слов о табуированной лексике, о матершине, о нецензурных выражениях. Вспоминается Пушкин. «Хоть это нам не составляет много, не из иных мы прочих, так сказать, но встарь мы вас наказывали строго. Ты помнишь ли, скажи, мать!» Мат. Лично я против мата ничего абсолютно не имею. Когда рядом со мной употребляется ненормативная лексика, меня это не напрягает, меня это не коробит. По общему правилу язык, он очень быстро избавляется от всего лишнего. Таким образом, если бы какие-то слова заменяющие мат, ну, называются они эффемизмы, имели бы то же значение, ту же смысловую, ту же эмоциональную нагрузку, то в языке, пожалуй, не осталось бы и мата. Само существование определенных слов в языке уже обозначает, что у них есть своя функция, свой оттенок, может быть, своя эмоция, своя сила экспрессии. И значит, это слово продолжает существовать в языке. Значит, оно нужно, значит, оно необходимо, значит, обижаться на его использование будет просто глупо. То есть матерные выражения свою функцию определенную выполняют. В других языках мы вообще сталкиваемся с абсолютно иным отношением к мату. Вот в Америке, например, едва ли такое непримиримое отношение мы встретим в развитых странах. Куда более снисходительным оно, скорее всего, будет. Вот, например, есть такая история, что Билл Гейтс нанимал себе секретаршу и во время собеседования спросил, у девушки что она думает о слове фак она ему ответила это мое любимое слово было нанята на работу понятно что билл гейтс это вам не вайншток да И ему все это вот это не надо было однако вот яркий пример представляю себе как отреагировала бы наша соотечественница да вот это был бы реальный конфуз а ведь за что она вот это слово ненавидит надо ли нанимать на работу человека, который ненавидит слово «факт»? У него, видимо, проблемы, дому проблемы, это же потом на работе отразится. Кому кислые рожи вообще нужны? В Америке вот реальное табу, знаете на что? На истории про ваши беды, про ваши неудачи и про любые заболевания. Вот как только вы начнете, люди демонстративно, прямо немедленно, незамедлительно, они развернутся к вам спиной отойдут от вас. Им вот эта часть неинтересна. Улыбайся, шеф любит идиотов. Вот они все время улыбаются. Это вот американская, бессмысленная, ничем не наполненная улыбка вместо грустной истории, как кто-то заболел, умер, лишился работы, денег. Вот это все. Про несчастье это им не надо. Однако вернемся к тубуированным матерным словам русского языка. Порою я, искренне говоря, стараюсь придерживаться общепринятой морали. В том плане, что мне не доставляют удовольствия какие-то действия, которые могут нарушать комфорт, нарушать какой-то покой других граждан. Например, если у родителей есть особое мнение касательно использования матершины при воспитании своего ребенка, то я полагаю, они не очень будут рады, когда рядом будет стоить и игриво материться какой-нибудь товарищ. Поэтому я действительно испытываю дискомфорт от того, что кто-то... Прилюдно и при детях ругается матом. Дети – это не единственная история. Наверное, все-таки надо иметь уважение к старшим. Поэтому разнузнанное исполнение матерной лексики в присутствии старших мне тоже видится вещи несколько а, излишней, уже хотя бы потому, что нас веками... Ну, десятилетиями при советской власти, например, воспитывали иначе и воспитывали нас определенные отношения к тубуированным словам. Правила приличия едва ли позволяют гражданам нашим использовать на деловых мероприятиях, на каких-то светских раутах матерную лексику и скорее используя жаргонные лексики вообще не с девушкой. В общении с какими-то деловыми партнерами. Мне кажется, что любой из нас, кто пытается подобным образом достичь уважения окружающих, да, укрепления взаимоотношений с людьми, он, во-первых, рассчитывает на то, чтобы несколько дебиловатые люди его полюбили и с ним подружились. А Во-вторых, мне кажется, что он использует легкий путь, тем самым показывая, что иначе, никакими иными способами, кроме как с использованием мата, Человек добиваться результата не может. Но, с другой стороны, если вам вдруг кто-то на ногу наступил, вам больно, если что-то иное вызвало в вас бурную реакцию, если уместно использовать эту высшую степень вашего несогласия, вашего возмущения, вашей боли, вашего страдания, то я вообще за искреннее выражение чувств и буду рад услышать, как мне кажется, вполне простительные идиомы. Что? Алибабай, этот нехороший человек, мне на ногу батарею сбросил, падла. Давайте не будем хотя бы забывать, что века на Руси у нас э, такой э, главной нашей церковью являлась Российская Православная Церковь и является ею до сих пор. Итак, Российская Православная Церковь, ортодоксальная. Ортодоксальная – это практически синоним слову «консервативный». Никаких нововведений. Мы знаем, как у нас должен располагаться иконостас в церкви. Мы знаем, когда у нас еще какой праздник. Мы знаем, какие последовательные действия совершать. Что-либо менять практически невозможно. И полет фантазии в церкви не нужен. Представьте себе, ведь... В католических церквях вообще нормально увидеть ситуацию, когда люди поют. Они там танцуют, они там могут день рождения отмечать. А что только они не могут там делать? Они кино могут в церкви посмотреть. Ну и у нас, вон девочки, попели, фа, сели, ну иудаизм. Там, по-моему, вообще каждый второй, это человек, который самовыражается касательно роли бога, не бога богатца сына и так далее, у нас такого трактования быть не может. Давайте пожалеем наших сограждан. Они консервативны, и в том числе с точки зрения использования матерных выражений. И это одна из причин, почему они таковы. И вы знаете, не то чтобы я такой вот истый приверженец православия, однако, даже для меня, я никогда не забуду, было просто шоком увидеть где-то в программе, как... Там Баба Ванга в Болгарии проставила себе там церковь. Сама выбирала иконы, несмотря на слепоту. Слушайте, таким не может быть иконостас. За это, наверное, отлучают. Я увидел в Орловской области, в деревне Гать, их церковь Сретения Господня. Слушайте, это был для меня вообще огромный шок. То есть, я так понял, какие-то люди... По своему усмотрению, решили организовать иконостас. Где угодно, только не здесь. У нас каноны. Принимая во внимание всю нашу ортодоксальность, я всех граждан, использующих ненормативную лексику, призываю беречь уши тех сограждан, которые кстати, векового да, опыта, э, воспитания и так далее, к этому не готовы. С другой стороны, и тех, кто непримиримо относится к ненормативной лексике, я предлагаю все-таки ему подумать о том, что практически все существительные ненормативные лексики, они обозначают части тела наши неотъемлемые. А действия скорее связаны с естественными потребностями и чуть не ежедневными какими-то физиологическими действиями нашего организма. Что плохого? Отрицать эти наши как бы а, части тела или эти наши действия, едва ли вообще было бы разумно. Вот вообще поясните мне, чем слова «придурок», «обосрался» или «кончил». Вот чем они лучше? Или их тоже надо нахер запретить? Это будет вообще, пожалуй, перебор. Вот если вы обратите внимание на сам список табуэрных слов, придете к выводу, что многие из таких слов вообще попали в этот список зря, и быть им там не стоит. Вместо них у нас появляются эфемизмы. Это синонимический ряд. Правильно их использовать. Говорит о высоком уровне образования нации, ну и граждан использующих. Я бы сказал, что мы здесь далеко не уедем, особенно в век ТикТока, да? Посмотрите, в прошлом эти эфемизмы заменяли еще кучу слов. Ведь нельзя было использовать слова какие Медведь, вдруг придет, сука, из леса. Черт, да. Смерть. Да? Слушай, беременная, чтобы не сглазить, да? И получаются слова. Косолапый, лукавый, кончина, на сносях, места не столь удаленные. Конечно, слово тюрьма какое ужасное слово. зарекаться же надо. Пятая точка. Вы знаете, вот это уже сложно. Я не думаю, что в сегодняшний день а, нам стоит копии ломать над тем, чтобы запрещать еще массу слов, вести эфемизмы. На эфемизм обычно появляются еще эфемизм, уже заменяющие те потому что те уж такое плохое обозначают. Давайте подумаем о том, что если наше все Пушкин, если наш Лермонтов вполне спокойно и употребляли матерные слова, я предлагаю и нам не печалиться, коль все это не печалило в свое время наше все Пушкина. С утра садимся мы в телегу, мы рады голову сломать и, презирая Ленинегу, кричим «Пошел!» На этом все. Спасибо. До следующих встреч. С вами снова был Георгий Ураган.